Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад. Сегодня мы будем начинать проходить туалет-менеджер симулятор. Не спрашивайте, почему я решил туалет-менеджер. Мы и так две игры проходим, еще BMG снимаем. да. Я ее видел где-то еще проходили. Другие ютуберы, и я решил пойти. Ну она новая, почти где-то ей месяц, даже меньше месяца. 27 июля вышло. Туалет-менеджер, да. Почему бы и нет, да? Прежде чем мы начнем. Да, мы проведем опять же мигни викторину да. Вам надо за 3 секунды поставить лайк под видео и подписаться на канал, да. Читаем, начинаем. Раз, два, три. Все, если успели, то, да, красавчики, все. Пишите в комментариях, опять же, кто успел. А мы, да, мы, наверное, начинаем, да. Новая игра, наверное, да, потому что реально. Сохраняем игра путали. Будут... Надо то у меня ее нет, я же не играл. А, об образовании? Давай образование, а что за образование? Я не знаю об этой игре ничего в плане вообще. Ничего полностью не знаю, так то все. Будем смотреть, если вам понравится игра, будем продолжать. Не, ну понятно, мы не забросим гиташку, там, мафию, нет, мы будем тоже их снимать тоже. Ну да. Снимать мы каждый день, я так снимаю, в принципе. Ладно, пока загружаются. У нас все такие же туалеты были, в принципе. Туалет-менеджеры, наверное, будем с этого и всего и начинать нет <смех> нет, я так не хочу начинать не ну понятно деньги на это дадут чтобы мы обустраивались как-то там покупали все ну, посмотрим я не знаю эту игру вообще так то все да сразу хочу пожелать приятного просмотра кто кушает кто нет да взять что нибудь покушайте Чайё, кофе, да короче да мы начинаем загрузка идет короче не знаю Ну, первая загрузка долго идет потому что Потому что это сразу загрузка именно идет все игры, которые мы будем играть, все развиваться. Я не знаю, где, на чем, наверное, у тебя дома где-то там я не знаю, на улице, на улице начнем какого-за какого-то пацана играть, который там хочет бизнес свой сделать. Я не помню, я вообще не знаю. Как я смотрел там картинки из Стима то там да было типа. <смех> картинки типа мы должны туалетом покупать это все будет клиенты деньги нам платить и мы так зарабатываем это считай NSB, бизнес я больше не смотрел ничего вот. дальше будем уже смотреть да можете перематывать хотите нет я не знаю что на меня смотрит вообще что тебе надо Он вообще каменный блин. скульптура блин <смех> доделаны короче да. загрузочка идет пока очень долго, кстати, ну, под, ну да, он ну, уже опять вернули стой лет менеджер. А все, походу уже все загрузка походу завершилась. Всегда, когда зависает, значит загрузка уже завершилась. Сейчас мы начнем где-то, где-то, <с> дома, наверное, я. Я же в картинке смотрел с ними, да, но мы начнем дома сначала, а потом пойдем, выйдем на улицу, там что-то. Там все равно нам надо есть, там что-то, вот это все. Это считай как реальная жизнь почти. Спать нам надо, да. Нах могут оштрафовать, там что-то шутки. Да. Так, ну, а, да. а, ну, да. Кошелек, вот, и телефон, все. 200 евро у нас есть. Эх, я знаю, принять. Ва, но я это вс сделаю. Вс, пошлите. Ч издеваетесь? Опять принимаю. <смех> я второй раз ванну принимаю. Сколько можно? Два раза в день. Ну хотя, в принципе, некоторые такие делают. Два раза в день, почему бы нет. Я нигде не говорю ничего против. Че... Ты ч издеваешься? А, я. Какую гостиную, какие стрелы. Ч за. Ч за фигня? Я знаю. Комфорт минус один опять. Да что там происходит опять? Комфорт минус один, блин. Все, я могу, я свободен? Нет. Я свободен? Вроде бы да. Короче, задолбали, дверь закрываю. А, фиг, с ним, никто не... Кому, кому, кто мне нужен вообще? Нет, все равно надо... Я свой текстур сейчас пришел, чего? Короче, надо все равно что-то делать. вот так. Я не знаю, как это поможет нам, но... Ну, пускай, пускай. Так, ч я сюда? Я должен найти другое место идти, я двигаюсь сюда. Dance school? Да не нафиг эти танцы, блин. Мне бизнес надо развивать, а... Мне так никто не ходит. Хотя нет, ходят люди. Угу. Зачем я сюда пришел? Я же должен туалет купить. Плитку купить, я, наверное. Что это вообще фигня? Нам хотя бы начальную плитку купить неплохо было. Хотя бы немножко так кого-то нянять, уборщицу, наверное. Так, давайте купим обычный туалет. никому он... Комфорт два, да? Как его купить? Перейдите. Касси. Два туалета купил. 20 евро. Еще туалет придется нести? Да ладно, мне... Я... Да вы что, издеваетесь, мне придется туалет нести? Прик... Прик... Представляете, мне придется еще туалет. Каждый раз, что я покупать буду, и мне придется это все носить. Да, серии тут, наверное, очень много придется. Ладно, еще разбить не хватало. Ой, ⁇ -мо ⁇ Нет, ну блин, ну, тут убирать мне все придется. Ставил. Комфорт плюс 2 окей. Okay. Двери надо еще. Вот такие же двери надо будет еще купить. Короче, дофига короче, надо будет покупать. Да, все-таки серии тут много будет вообще. Если нам все вот это вот надо будет покупать, ну там вот, мужик идет какой-то. Так, плитку давайте купим. 90, -мо! Что это за фре? О, давай фре, мне неплохо. Комфорт один. Давайте такую что ли возьмем? И вот эту. Все, две плитки возьму. Покаси ноль. Ч, бесплатно? Бесплатно. Сейчас мы закупимся не больше. Это будет стена наша. Перейдите-ка Не понял. Э, а где плитка? А, так там мы по одному, что ли? Не. Перейдите, к кассе. Опять? Возьм... А, ладно. Возьмите продукт, который... Уже ночь, блин. Блин, а куда ты уронил, дурак? А, да. А чё, я, я вообще призрак, походу, да? Блин, уже ночь. Уже ночь. Какого фига, блин? Какого фига я ничего не успел сделать, мне придется уже спать идти. Давайте посмотрим, как она будет смотреться еще. Не, ну прикольно. Не, ну а че, смотрите, прикольно вроде плитка. Что, помощь? Не, я потом помощь. Сейчас я все сделаю, короче, плитку поставлю внутри. И все, потом тебе. Бом. Я еще с бомжами не разговаривал, блин. Совсем офигеть можно. Так, внутри. Нет, тут она не так она неплохо смотрит. Положи ее сюда. Как ее положить? все Блин, главное, чтоб нет. Главное, что. Да я вообще в шкафу застрял, блин. дурень ты вообще. шкафу. Да что за фигня? Какой комфорт минус один? Они же туалет еще не смывают, что ли? Я, значит, бегаю целый день. Не, надо быстренько плитку брать и все спать идти, наверное. И, наверное, все на эту серию заканчивать будем. Короче, начинаем, да. С бомжом поразговариваем, что ему надо. Мы этого переселять куда-то надо. Потому что мне он тут ни, нафиг не нужен. Мне и восклицательный знак на нем стоит, я не знаю. Плитку поставим, уберем там и все. И пойдем, наверное, спать. Во! Ну вообще другого уже комфорт даже получше. Нет, она. Она полу... как смотрится? Она вообще фигня. Ну тут сразу следы все видны. Да? Ну ладно, потом посмотрим. Мы потом будем покупать еще одну плитку. Да, так себе смотрим. Ну, о, идеально. А, это. Так. Блин, я же.. Уже утро, блин, скоро. Ладно, фи... а туалет. А я туалет, уже у меня нету ничего. Мне придется еще покупать вот эту синтехнику. Ой. Что тебе надо, бомж? Привет, как дела? Нормально. Неплохо, вы, вы этот, этот человек помог, да. У меня там есть общественные доля, которые ты можешь пользоваться в любое время. Спасибо, было бы здорово. Жизнь не очень... Ну, конечно, бомжам особо. Пиздно хорошо окупается, ну, очень, но стоимость электричества воды слишком высока. Я очень хорошо знаю это, как сохранить. Как? Ты можешь меня научить? Да, но ты думаешь научить да? Ты хочешь что-нибудь съесть? Я голоден. Что-нибудь поесть было бы здорово. Купить фасоль. Еду? А где это? Еду купить ему? Фасоль. Кафе бре. Купить фасоль, иду магазин. Супер сел. Где суперсел? сел вот это суперсел. Прикольно. Не, ну это интересная игра, кстати. Ну еду покупать бомжам, вот это... Да и фасольную купить надо. О, так мы сейчас не только фасоль купим. Нам еще вантусы нужны. Оо! Это фасоль? Фасоль два. Одну штучку. И вантус. Один. И вот этого... -о, О, швабра мне нужна тоже. И швабра. Нам швабра нужна еще. Нам еще швабра нужна. На вантус еще. И швабр, в принципе, за десяточку. Потому что убирать я не знаю, как мы будем. Все, короче, давай, пошли Все, пошли Фасоль шо. Короче, я сейчас приду Да я знаю, фасоль отнесу Мне надо свои вещи Блин, сейчас утро уже Блин Я сейчас поубираю сейчас тут. Купить фасоль Да куплю ему фасоль эту тупую Ага Сейчас уберем все на мусоре, блин, вообще капец. Как можно было так все? На... Сейчас вантуш еще купим, еще туалет. Сейчас Вантус. теплый. Короче, здесь повыметаем, короче, все, помоем все. Да, тут... нет, туалет, кстати, нормальный. еще пока нет, не все. Не спор, не испоганили пока туалет. Так, ну, конечно, тут испоганили все. Лыраковин надо будет купить. Короче, это все в следующей серии, пока мы уже ему до еду фасоль купим. Так сейчас мы все купим. У нас серия минимум 20 минут идет, так пока нету 20 минут. Я думаю, мы успеем, в принципе, это все сделать. Ты что издева? Да. <св> Че за фиг? Игра сохранена. <св> Комфорт. Вам нужно есть, вы должны. <св> Блин, а серьезно, ну я забыл про это. Уже мне уже все уже утро. Да ё моё, я еще ничего не сделал. Да дебил, поставь-то эту швабру, дурак. Я сейчас вообще ничего не успею сделать. Фасоль ему он уже сейчас с горду, с голоду помрет, блин. Так да, пофиг на этот фантус, давай соберем хотя бы фасоль ему, чтобы задание выполнили. Сейчас он всё украдет мне. Быстро фасоль отдал мне. Мне его надо накормить. Ну ладно, потом Ой, дурень ты такой. Ой, дебил. Ты нафига фасольца сожрал, дурак. Это не тебе. Я еще не спал. А нет, спать не надо. Я нет времени у меня спать. Туалет надо... Да как они уже спели засвратиться? Надо. Вы должны. Вы должны. Я знаю, что я должен. Все. Я думаю на это, да, это будет сложно. Фасоль быстрее иди покупай, пока он золоту не помер, блин. Он же, сейчас задание провалится и все, мне придется заново игру начинать, а я не буду начинать, хотя нет. Блин, ну это сложно все-таки. Фасоль покупай, дурак. Где фасоль есть фасоль? Все, и... покупай фасоль на эти денежки. Фасоль иди покупай? Не жри ее по пути, он сейчас сожрет ее не все. А мне деньги не платят почему-то. Или, пла или платят. Да все уже утро, куда? Уже утро, блин. Утро уже! Куда мне спать? Я уже не спать не успею. Посоль ему купить. Ну, блин, я задолбал уже. На фасоль свою жри. Спасибо, до свидания. Все. Все, мне надо домой идти сохраняться. Все, пошлите. Короче, посмотрим, что там у нас. Вы должны. Да, я знаю, что все. Деньги не платят на я домой побежал. Подумаешь, не помылся на один день, подумаешь. Сейчас помоешься, все. И помоешься, и спать. Спать игра сохранится и все. Короче, все, мы пришли домой и уже все. Двери. Дверь войти, блин. Дверь войти, пошел. Мой. Все. Короче, все, наверное, заканчивать будем на этом, да. Он сейчас помоет, все нормально. Вы знаете, что делать. Поставьте лайки, подписывайтесь, да. Будем бороться дальше с красным кнопкой подписаться, да. Я пока спать днем. Угу. Спать, да. Поспеем, сохранится игра, наверное. Ну и все, наверное. Все. Сохранится игра, да, надеюсь. Или не сохраняется. Или она сама по себе сохранится. Нет, она должна после, как мы поспим. А, да, она сохраняется, я знаю. Игра сохраняется. Ну, короче, пожрем, вот это все сделаем, то после следующей серии. Короче, да, пока все. Будем прощаться. Да. Ссылка на плейлист ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.